Всю ночь смотрел телевизор? Ты так поздно встал, что я не знаю, удивляться этому или нет. Кстати, я ложусь спать, когда хочу, и встаю, когда хочу. Не к добру это. Ах, мы с тобой узнаем друг о друге что-то новенькое, мой братец. Я так тронут. Я обещаю провести с тобой каждую минутку этого чудесного дня. Пока. А как же наша клятва? Друзья, хочу посоветовать вам крутой сайт Prizbox, на котором вы можете выиграть топовые смартфоны, игровые приставки, мощные комплектующие для вашего ПК и еще много крутых ништяков. Также здесь есть коробка анимешников, которые реально выбить оригинальные японские фигурки, мангу и коллекционные издания аниме и аниме игр на консоль. Забрать хороший приз реально. Переходи по ссылке в описании и забирай свой приз. Добро пожаловать. Привет-привет. А ты-то с какой стати за ней увязался, Кит? Я попросил служанку сообщать мне обо всем, что происходит с моей сестрой. Но не ожидал, что ты так скоро пойдешь в атаку. Тебе не кажется, что ты лезешь куда не просят? Здесь пятьсот тысяч золотых. Берите! Это ваша доля, Ютория. А а откуда у тебя такая сумма? <свес> <свес> <свес> Неужели? Ты украла эти деньги! Я, Я что, похоже на преступницу? <связывающие> так между Кином и Арией ничего такого? Такого? Ну, Но... <связывающие> не поцелуев вообще.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 Извините, я не справилась. Неудивительно. Сразу полегчало. Эй, Крока, почему ты открыл именно ту дверь? А? Чутьё! Для знати не существует понятия брака по любви. Эй, погляди. Так, а кто-нибудь мне объяснит, что это за маскировка такая? Но ты ведь говорил, что хочешь посмотреть на столицу без того парня, преследующего тебя. Я знаю, они не подозревают, кто я. Но в любом случае, как только ты выберешь, все закончится конец игры так-то иначе говоря просчитывать все возможные варианты стратегия более эффективная в перспективе он начал О, ее учить. Широган, нет мне особо нечем у тебя учить а я не могла просто стоять и ждать поздно уже забирать себе экранное время у нас уже третий акт последнего действия и вообще, тебе во второй половине даже видно толком не было. Что ты здесь сейчас хочешь сделать? Однако, вон та парочка вообще смеется над всем подряд. Может быть, смех мне поможет преодолеть страх? Посмеюсь своим страхом в лицо! Зачем заходить так далеко? Мы можем просто уйти! Ой! Курамина Асахи. Чего это ты в такой час здесь забыл? Э? Э? Э? Она ее спалила! Почему не получится? А? Так ты не знаешь? Чего именно? Знаешь ли, у Токи есть девушка. А? а вот прямо девушка? Да. Девушка. У таки-то Сымпаи есть девушка. Все верно, есть. Давай нажремся. С чего это вдруг? Так ты возьмешь ее? Само собой. До тебя даже это не дошло. Неужели правда? У тебя еще есть время передумать, Сэрис. Если хочешь, могу научить тебя своему особому приему готов смерти. Нет. Гензу принял меня даже после того, как узнал, что я полуящера. Я хочу. Чтобы он учил меня! А на меня всем пофиг! Когда только твой палец пройдет рядом с ухом, можешь отпускать леску. А, а дальше резко останавливаешь удилище и наблюдаешь за тем, как красиво летит вперед приманка. Что ну, такое? Сама серьезность. Так значит, иногда вы ведете себя как председатель. Ну, бывает иногда. И не поспоришь! Еще и говорящее! У меня маднявые брендовые шмоточки. Я была уверена, что в таком нухаре Луки меня точно никто за монстра не примет. Ну, как жалко, что вы в этом совсем не шарите. Вам. Вам правда идет этот бантик? Чё, серьезно? Так он мне и правда идет. Как же приятненько слушать комментарии. Как? Пускай они подождут, пока я не закончу. Время неподходящее. О... С тех самых пор, как выпуск манго-журналов сократился, такие маленькие студии, как мы, больше не в приоритете у типографии. Дни манго-индустрии сочтены. И твои тоже! Точно! Харе угорать! Прости, Тацуми. Я заметила, но думала, что это стиль такой. Я тебе, блин, не модник какой-то! С этого момента я буду внимательнее следить за ней. Нет, пожалуйста, не надо! Мы на стороне простых людей, сказал он с открытой ширинкой. Кончай издеваться лабо. Ну и как нам теперь быть? Подождем, пока она уйдет. Полежим немного и скажем, что закончили. Понятно. Оставьте разговоры на потом. Займитесь делом. Я буду ждать снаружи. Я хочу снизить ваше капитанское жалование в два раза. Максимально логично. Возражений нет. Конечно. Как скажете. Окей. Я не против. Хоть как-то отплачу. Ну, вот такие дела. Так, а ну Совсем сдурел! Имя мне Букхарори. Сын лучшего башмачника среди алых демонов. Архиволшебник. Властитель магии высшего разряда. Приветствую. Сатакадзума к вашим услугам. Я владел бесчисленными навыками в городе Аксии. И скрестил мечи с генералами Князя Тьмы. О, как неожиданно, что чужеземец умеет так здороваться. Мэгумен, у тебя хорошие товарищи. Мира, можешь им тоже прозвище дать? Ага. Слушайте, а как вас звать-то? Сакура Микага. Морино Мари. Тогда... Одну назовем Сакурой, а другую Магро. Почему так? Имя, родинка и грудь. Понятно. Что, ваша подушка? Many да вот же она. Что, хочешь, чтобы я рекламировал башню на море? так умыть да, знаю, знаю! Она свернила мою подушку. Господин Лаура, мой да сладкий меня. сон! Че? Чего это за фигня? Это успех! Зелье зверяных ушей совершено! Прими мои благодарности, дорогая подоботная савинка! Извините, я бы исполнил земной поклон, но мне твой меч немного мешает. Дойным боем. Дабы не опозорить свою честь. <связь> так быстро, будто вышел в магазин во время коронавируса. И такими темпами ее секрет раскроют. Придется взять все на себя. Да, я попросила ее о помощи. Хотела узнать, что такое истинная любовь. Ашилаги, задавать такие вопросы в твоем возрасте. Секундочку, это ведь я попросила. Не дай моему позору пропасть вот оно как, так вот как оно все на самом деле Так и знала, что ты всего лишь притворяешься Отаку Наглое, лживое, похотливое животное Пусти, пусти меня Хёду, это ты? Эти двое, эти двое, мать сын, которые были разлучены Я говорил тебе, не воспринимая историю Хару всерьез давным, Он давным... просто посмеется над вами Давненько, давненько я не слышал такой трогательной истории. Он дурак. Город полон таких как он. Этот день будет лучшим воспоминанием лета. Да, мы продолжим не себя от радости. А со стороны не скажешь. Присмотритесь внимательнее. Самое малость, он улыбается. Совершенно непонятно! Это ведь вполне нормально. Фигурка-то все-таки. С таким ужасом она дает честь. Словно солдат, шагающий прямо к собственной смерти. С нее, похоже, еще и вся одежда снимается. Что за ее сделал? Правда? А можно и мне взглянуть? Господи, что же делать? Нужно сейчас же спасать старосту! Вот, идеальное лекарство для меня верно обеззараживает, вызывает сонливость фотоотделение и очень питательно Какое восхитительное лекарство? Не думаю, что больному стоит отопить.